«Привет! Автоворонку запустили уже огромное количество сетевиков разных компаний. Они применяют ее в своей команде и уже получают отличные результаты. В этом видео я расскажу, как получить нужный вам результат с помощью автоворонки». Ну, я думаю, не нужно никому объяснять. да, Все прекрасно знают, какими методами обычно пользуются сетевики, чтобы привлечь здесь свою команду. Это и списки знакомых, и спам, и настройка рекламы через трагетолога, и личный бренд, и посты, и реклама у блогеров – эти методы они коснулись абсолютно всех сетевиков, но, к сожалению, многим они так и не дали никакого результата. Все эти действия были напрасными, пока не придумали автоворонку. Лично для меня было важно решить два главных вопроса: во-первых, это как сделать так, чтобы моя команда получала только заинтересованных в бизнесе людей, и второе, это как сделать так, чтобы мои партнеры не тратили деньги на рекламу. И знаете, решение нашлось.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 Сейчас очень много брошенных сетевиков, много сетевиков, у которых нет системы работы и, соответственно, нет желаемых результатов. В вашей команде, когда вы запустите автоворонку, ваши люди будут получать систему, которая, наконец, будет приводить их к нужному результату и быстрому росту. Это самое главное. Что входит в курс автоворонка? Курс, на самом деле, очень компактный и, самое главное, простой для понимания. В нем разберется абсолютно любой новичок. Вам будет доступно 6 основных видеоуроков с подробным описанием, как создать, как настроить и как запустить автоворонку. И бонусы, как анализировать автоворонку и как закрывать входящие заявки. Сколько стоит курс? 1000 рублей для самостоятельного обучения без обратной связи, Доступы вам даются навсегда. И 2000 рублей это основные видеоуроки плюс бонусы, а также чат поддержки с обратной связью. Доступ тоже дается навсегда, и также вы будете иметь возможность продавать этот курс и на эти деньги настраивать рекламу, чтобы не тратить свой личный бюджет. И бесплатно, если вы регистрируетесь в мою команду. Эти цены действуют в течение 24 часов с момента получения данного видео, и в дальнейшем они увеличиваются на 1000 рублей. Что важно, зарабатывать вы начнете уже на следующий день после запуска автоворонки. Ну, во-первых, в своей сетевой компании, да, как, так как у вас регистрация будет идти каждый день. И во-вторых, в соплат людей за обучение, то есть если они а, приняли решение остаться в своей компании. То есть вам будут писать люди, которые уже развиваются в сетевом, но они захотят купить у вас курс по автоворонке и внедрить его уже в своей команде. Вы в этом случае продаете этот курс и с этой оплаты будете рекламировать уже свой бизнес. То есть не тратить личный бюджет и плюс при этом зарабатывать. Таким образом, ежемесячно можно зарабатывать по 40-60 тысяч только на самой автоворонке. Получается, что запустив «Автоворонку», вы будете не только получать ежедневные входящие бесплатные заявки в свой бизнес, но и зарабатывать еще на ее перепродаже. С помощью «Автоворонки» вы решите такие свои проблемы, как откуда брать людей, которые заинтересованы в бизнесе, да? как не тратить деньги на рекламу и самое главное, это как сделать так, чтобы даже новичок из вашей команды мог легко повторить ваш рост. Сейчас вам нужно понять, какой путь выбираете именно вы. Методы, с которых вы начинали – спам, звонки, встречи. При этом вы должны понимать, что ваша вашей жизни толком ничего не изменится. Да, вы останетесь примерно на том же уровне, что и сейчас. Либо вы можете зарегистрироваться в мою команду и получить этот курс бесплатно, дальше уже развиваться по этой системе. Или вы можете приобрести этот курс по выгодной цене и внедрить его уже в свою команду, в своей сетевой компании. В любом случае, выбор за вами. А я желаю вам удачи!